Видимо, мне придется ехать в магазин. Это я сегодня не ем, потому что оно не зеленое. Сегодня будет очень музыкальный день. Ну где же ручки-то? Ой, вот как вот лежит. Всем привет и добро пожаловать на мой канал, с вами снова я, Тельняшка, и сегодня на повестке дня очень необычное видео, за которое стоит сказать спасибо моей прекрасной и самой любимой подружаечке Лисе, потому что она меня настолько любит, что решила устроить мне 24 часа в зеленом свете. Да, казалось бы, что ее натолкнуло на эту мысль? Подсказка. Ну почему именно зеленый цвет, а не какой-то там другой? Потому что на своем канале она снимала один день в красном цвете Так что если вам интересна вся эта тема с цветом и как люди мучаются и изголяются, То вы можете перейти по ссылочке в описании и посмотреть Лисы ролик тоже Ну а я сегодня буду страдать И мне будет очень приятно, если вы меня поддержите лайком Чтобы этот день был не такой уж противный, как я думаю 24 часа в зеленом цвете и что делают нормальные люди утром завтракают, поэтому пойдемте искать мне зеленый завтрак э, Ну да, как и предполагалось в холодильнике не густо, потому что ну попробую найти что-то зеленое в своем холодильнике У меня даже сок не зеленый Ну давайте пытаться что-то тут найти М -м -м. А, ну нам повезло Первый зеленый продукт – зеленый горошек. Сегодня будет очень музыкальный день. А еще у меня из зеленого есть маринованные огурчики. Какой прекрасная комба! Познакомьтесь, это мой завтрак. М -м -м -м. Я прям вся горю в нетерпении, чтобы поесть этот завтрак. Я даже не знаю, сколько мне придется, наверное, съесть весь горох, чтобы хоть как-то утолить утренний голод, потому что Откуда брать энергию? Поэтому придется кушать очень много гороха. Могу сделать человечка. Это Мария сейчас будет. Сейчас. Нет, не Мария, это будет во. Чтобы мне было не так грустно, ребят. Я люблю огурчики вот такие маринованные, но сейчас они отвратительные. Ставь лайк, если ты любишь огурчик. И пиши в комментарии, если после моих вот этих вот кривляний мордочкой вы не захотели кушать огурчик. Ладно. Я потихонечку начинаю привыкать к этому прекрасному, божественному завтраку. На повестке дня главный вопрос. Что пить? Смузи из горошка. У меня в голове только два варианта. Это сельдерей. Но сельдерей у меня нет. Я не люблю сельдерей. Он воняет клопами. Точно! У меня идея! У меня, у меня есть зеленая для напитка. Это моя прелесть из Таиланда. Это хоть как-то реабилитирует мой завтрак. У меня тут осталось два пакетика растворимой матчи. Вообще, это такая сейчас будет отсылка к Лисе. Я планировала, что эти два пакетика мы выпьем вместе. Но теперь из-за тебя... Этот пакетик тоже достанется мне. Так. Если честно, то я не понимаю, почему в нашей стране не любят матчу. Ведь это просто молочный чай. По вкусу напоминает, как добавить молоко в обычный чай. Только в случае с матчей будут чувствоваться немного чаинки, что придает свой шарм. Кстати, пишите в комментарии, пробовали вы когда-либо матчу и как вам. Знаете, очень жалко то, что у нас в России нет вот такого вот растворимого пакетика Матчи. Хотя, казалось бы, Starbucks есть везде, но... В чем проблема заказать? Я уже допила матчу и теперь нужно привести себя в порядок, подобрать одежду и накрасить свое лицо. А потом пойдем по делам, потому что дело у меня сегодня очень круто. Так как мой прекрасный день состоит из 24 часа в зеленом цвете, мне нужно каким-то образом выбрать себе макияж и сделать его. Для того, чтобы убрать волосы, я буду использовать... Вот такую вот зеленую елочку в качестве водочка, чтобы убрать волосы подальше от лица. Да, Новый год уже давно прошел, но... С Новым годом! Просто сейчас буду утаскивать все зеленое, что у меня имеется в моей, э, так сказать, кладке. Это бирюзовая. Есть вот такие зеленые блестки. Еще одна зеленая помада. И еще одна зеленая помада. Чуть себе, у меня столько зеленой помады оказывается. Есть такая палетка от NYX и есть еще одна палетка от NYX тоже с зелеными оттенками Блин, я думала, что у меня реально нет зеленых цветов, а оказалось их очень много Стоит отметить то, что я никогда не делала себе зеленый макияж Так как мне кажется, сделать его красивым очень сложно А вот переборщить наоборот, очень легко За основу я взяла салатовый оттенок, который на веках кажется горчичным Поэтому я решила разбавить его зеленым оттенком Теперь я возьму вот такой вот переливающийся зелененький цвет и нанесу вот эту часть. Вдруг хоть что-то станет лучше, но нет. Лучше не становится, становится только хуже. Чтобы дополнить макияж, я сделала себе стрелки из блесток. Сначала нанесла праймер, а поверх на него приклеила блестки. У какой-то реально получается новогодний макияж. Зеленый. Я косплею елочку. Ну что же, мой макияж глаз готов. Получилось, как я ожидала, какая-то женщина определенного рода деятельности. Не будем называть конкретно. Теперь осталось выбрать помаду. У меня есть три оттенка вот такой вот псевдозеленой помады. Мне кажется, что подойдет больше всего вот этот, потому что это максимально зеленый. Такси. О -о -о -о -о. Ты меня смешишь. Притормози, притормози, Перед тем, как я куда-то пойду, мне нужно определиться с тем, что же мне надеть из зеленого цвета Но, как мне кажется, в моем гардеробе не особо много зеленого, а по-моему вообще нет Единственное, что я вижу зеленое, это сумка Ашана и вообще непонятно, что она делает у меня в шкафу Это что такое? А, это колготки, пардон Печально Видимо, мне придется ехать в магазин Единственное, что я нашла дома Из зеленого в одежде Это Олимпийка Дениса И, собственно, в ней я, видимо, пойду сейчас В магазин, потому что других зеленых вещей У меня нет И свои зеленые кроссовки Поэтому в магазине мне нужно будет купить Штаны, какую-нибудь футболку И, возможно, новую какую-то курточку Потому что на улице сегодня не очень тепло Когда я ехала в торговый центр Я старалась наблюдать за реакцией людей Чтобы потом вам о ней рассказать Но но пока что я выгляжу достаточно обычно и не привлекаю лишнее внимание. Посмотрим, что будет дальше. А еще я переживала, что у меня будут проблемы в ТЦ, так как думала, зеленого почти не будет. Однако в этом сезоне зеленого очень много, что меня удивило. Причем совершенно разных оттенков. Начиная от темно-болотного и заканчивая ядовито-салатовым. Я собрала несколько луков и сейчас мы на них посмотрим. Я пришла в магазин и зеленые вещи, которые нашла. салатовые платье, юбки. В общем, первое вот такое вот платье и само оно очень крутое, но все вместе. Потому что нам только одно, то, что у нее очень хорошо покупают подчеркнила. Все, очень В общем, я выбрала, а вы пока пишите в комментарии, какой лук я А увидите вы меня уже после покупки и приятного переодеваться я пошла в общественный туалет и я очень надеялась что мне попадется чистый и не туалет правда хочу сказать не очень удобно сменять одежду именно в этом месте во-первых мало места ты все время переживаешь дотронуться до пола или туалета оголенными частями тела в общем дико неудобно и стремно однако я это сделала и вот он финальный лук на сегодняшний день что скажете На часах уже 15.00, а это значит, пора покушать. Но хоть убей, я не знаю, что поесть зеленого, кроме салата. Я пошла весь фудкорт в торговом центре, но ничего зеленого я не нашла. Везде только салаты, яблоки и все, что кушать, непонятно. Поэтому я решила попытать счастья в ресторанах и пошла в наш любимый с ресторан. ресторан. Прочекав меню, я выбрала себе креветки васаби. Зеленые и по совместительству овощные димсамы и махита, которая попросила сделать максимально зеленым, насколько это возможно. Креветки мне рили зашли, это было очень вкусно. А вот овощные азиатские пельмешки не для меня. Все-таки я люблю димсамы с миском. Но я хотя бы наелась впервые за день и в целом осталась довольна. После обеда я поехала сделать пару фотографий в городе. Как же не запечатлеть свой прекрасный лук? Кстати, фоткалась я преимущественно на фоне зелени, так как все-таки 24 часа в зеленом. И как я закончила с фото, я поехала в офис, чтобы узнать мнение своих друзей о моем луке. Я задала всего лишь один вопрос. Как тебе мой лук? И вот что я услышала. Я из города Ленинск-Кузнецкого, там очень много в таком луке ходили и ходят, наверное, до сих пор. Это, mm -hmm. Они закупались на Коняхинском рынке, а если мы берем Питер, то это, скорее всего, опрашка, oh. опраксин двор. вот Единственное, что тебе выдает, это волосы, серьезно, а в остальном, я бы сказал, бы это все какое-то прям... То есть, нормально ты считаешь? Я считаю, что это все какой-то mm -hmm. рынок. Э, тени тебе идут, но не нравится помада. Была бы матовая губная помада. Ну все, нравится кровь ну, поп Попробуй помады. найди зеленую нормальную помаду. Начнем с центра, написано Тур 2001, то есть, и весь лук так нам говорит, что ребята, рейвы, конец 90-х, человек 2000-х, руки вверх, ну где же ручки-то, это все. И лук реально, знаете, как вот дискотека, ну где же ручки-то, вот так вот ниже. Да, ну, то есть, вот лук такой, типа, школьно выходной, типа. После физики могу как угодно одеться. Вот из школы бы выгнали, а... Настроение 1 мая На Настроение 1 мая и настроение 2001 год. Тут как раз тур 2001 – это вот эта тема. Услышала мнение от своих друзей о моем внешнем виде, и я поняла одно, то что, в принципе, никого не удивить однотипной и однотонная, скажем так. Всем пофиг. Ну ладно, че. Но я все равно чувствую себя максимально неуверенно, потому что мне не нравится вот эта дурацкая помада. И многие это заметили, то, что она отвратительна. Ставь лайк, если ты тоже считаешь, что она ужасная. А теперь я предлагаю пойти все-таки и выбрать то, что я буду кушать сегодня на ужин. Хотелось бы найти что-нибудь хорошее и вкусненькое. Пойдемте. В магазине меня опять ждала одна зелень, которую я ну вообще не хотела кушать. Наверное, это был мой самый долгий поход по магазину. Ведь я старалась найти то, что будет хотя бы вкусненько. Но реальность жестока. Фу. Ну что же, давайте посмотрим на покупочки, которые я себе сделала для того, чтобы поужинать. Поужинать а ужинать я буду, во-первых, с салатом. Брокколи. Какая-то зеленая жидкость мохито, которую я чуть-чуть не разбила, но вроде бы она целая. Зеленые оливки. И из самого приятного, что я нашла, это, во-первых, вот такие вот пудинги. И взяла два йогурта, тоже с фисташками, и также надеюсь, то, что они будут зелененькие. Вы смотрите первыми, я посмотрю после вас. Все? Открывай глазки. Ясно. Это я сегодня не ем, потому что оно не зеленое. М -м, так вкусно. Надежда моего вечера. Надеюсь, она не умрет последний. Хоть бы зеленое, хоть бы зеленое, пожалуйста, пожалуйста. О, ну хотя бы здесь чуть-чуть зеленцой. Хотя бы смогу поесть пудинг, чуть-чуть зелененький. Уже приятно. Но, когда ты ешь одну траву, не хватает вот чего-то. Кстати, у меня в тарелке собрались, как бы это странно ни звучало, 50 оттенков зеленого. Вы только посмотрите, и салатовый есть, и темно-зеленый, и какой-то цвет детской неожиданности. В общем, все цвета собрала, которые возможно было. В принципе, на один вечер так можно поесть, перекусить, но всю жизнь я бы так не смогла. По реакции людей я заметила то, что когда ты находишься в центре Москвы, всем по барабану, как ты видишь. Но когда я приехала на окраину Москвы, на меня начали все сразу смотреть, кто-то кидал какие-то фразочки по типу «Ой, куда мир катится?», то есть жалко, что я не смогла это поснять, потому что такие моменты, к сожалению, не предугадаешь. Самое, что меня сегодня бесило на протяжении всего дня, это, конечно же, это ужасная помада, потому что она отвратительна, она постоянно скатывалась, она выглядит как просто зеленое какое-то пятно, при этом неприятное пятно, и все мне вокруг говорили то, что цвет просто ужасный, но это был единственный зеленый цвет помады, который у меня имелся. Надеюсь, что это видео вам понравилось, не забывайте то, что вы можете посмотреть видео Лисы, где она живет 24 часа в красном цвете, если вам понравилась эта тема, обязательно ставьте ваши лайки лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами была я, Тилька. Увидимся с вами очень скоро. Всем пока!